в котором показываю вам условия труда, условия проживания в Польше, какие бывают, какие могут быть эм, обзоры различные, заработных плат, цен на различные товары, услуги, отдыха и развлечений. Ну, в общем, обзоры работы и жизни и всего, что с этим связано. Ну а сегодняшний выпуск будет очередным выпуском из плейлиста «Антоха отвечает». Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, коих накопилось уже достаточное количество для того, чтобы снять данный видеоролик. Поэтому все, кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Первый вопрос неделю назад задал пользователь под ником Шов. Достаточно интересный вопрос. И вообще вопросы, которые были заданы, вот последние, в принципе, достаточно интересные. И я хочу проэкспериментировать сейчас. Дело в том, что я сниму один длинный ролик, ответы на вопросы, но не буду выкладывать его целиком. Разделю его на отдельные части. И буду каждый день выкладывать отдельную часть видео, в, которое, в котором я буду отвечать на тот или иной вопрос в еще более развернутом формате. Но таким образом получится несколько видеороликов, более коротких. В каждом будет, как я уже сказал, ответ на один, там либо на два вопроса. Ну и таким образом я просто-напросто хочу проэкспериментировать, с тем, как пройдут, пойдут просмотры, увеличится или нет. Ну, то есть, просто по статистике более короткие видеоролики просматривают чаще, нежели я сниму, допустим, одно 40-минутное, например, видео, ответы на вопросы. И, ну, как правило, такое работает не очень. Поэтому проведем вот такой своеобразный эксперимент. Итак, первый вопрос Гупикшов. Это вопрос к видео, которое называется «Карта временного побыта. в Воевузское приглашение на работу». Звучит вопрос так. Так я не пойму, почему такой разнообразный рынок труда и вакансий? Почему у нас так не могут сделать? Это уже второй вопрос. Тут получается раз, два, три, четыре вопроса в одном. Вот, первое. Так я не пойму, почему такой разнообразный рынок труда и вакансий, почему у нас так не могут сделать, я не пойму, почему столько требуется людей в Польшу. Поляки не хотят работать за эти деньги или просто уезжают в другие страны, где больше платят. И тем самым правительство Польши делают условия, чтобы заменить их на других работников из других стран. Получается так. Попросительный знак. В общем, начнем по порядку. Ты не поймешь почему такой разнообразный рынок труда и вакансий <смех> знаешь ну вопросы на самом деле очень интересные ты задал и на эту тему очень много можно рассуждать почему так сейчас стало вообще очень интересная тенденция на самом деле э -э вот смотрите какая ситуация конфликт на украине произошел в тринадцатом году майдан потом э там, боевые действия, государственный переворот, одно, второе, третье. Потом через какое-то время, через несколько лет Brexit, выходит Великобритания из Евросоюза. Казалось бы, события на Украине и то, что Великобритания выходит из Евросоюза, это события два между собой никак не связанных. Но это только на первый взгляд. Лично моя точка зрения, моя личная точка зрения, это все на самом деле как-то взаимосвязано. Потому что посмотрите тенденцию. Когда Великобритания э, ну, решила выйти из Евросоюза, официально об этом объявили, э, провели там голосование, люди за это проголосовали. Э, это стало толчком для того, чтобы очень многие поляки поехали в Британию. Так как у многих поляков там знакомые, или родственники живут и работают. И если до этого как-то многие еще откладывали поездку, потому что там на самом деле можно заработать гораздо большие деньги, чем на такой же работе, например, в Польше. Так вот, если многие до этого как-то откладывали данную поездку, то Brexit послужил, послужил своеобразным толчком для того, чтобы толпы поляков ломанулись, как говорится, в Британию. В свою очередь в Польше освободились рабочие места. Ну и как раз события на Украине пошли как бы в такт со всем происходящим. Понимаете о чем я? То есть на Украине в свою очередь разразился злобный кризис финансовый. Ну на фоне всего что происходит. И многие украинцы... Получается, поехали в Польшу. Стали устраиваться на те работы, которые освободились с уездом поляков. Таким образом, Польша привлекла на свой рынок дешевую рабочую силу. Ну и Британия, в принципе, привлекла на свой рынок рабочую силу. Не скажу, что дешевую, потому что поляки. Ясно, что раз уж поехали на заработки, то тоже за копейки не согласятся работать. Но тем не менее... Я считаю, что эти все события как-то между собой взаимосвязаны, что данная ситуация была продумана, над этим работали целые институты, но это только моя точка зрения. И я не верю, что такие глобальные события, как государственные перевороты, финансовые кризисы, массовое перенаселение народов с, других, с одних стран в другие, массовые миграции, таких огромных толп людей. Так вот, я не верю, что такие события происходят случайно. Я убежден, что такие события продумываются годами. И над этим работают целые институты ученых, политиков. Это как шахматная игра, знаете. Итак, так я не пойму, почему такой рынок разнообразный труда. Ну вот поэтому и разнообразный. Нуждалась, значит, Польша. Нуждалась Польша в людях. Я не знаю, опять же, это моя все личная точка зрения, то, что все это было замучено специально, то, что происходит. Я могу ошибаться, как любой живой человек, но считаю так. И почему такой разнообразный рынок труда и вакансий? Польская экономика растет, у Польши своя валюта, вот поэтому. Польша, в принципе, развивается на фоне других стран, стран Евросоюза, конечно же, Польша сейчас э, еще на коне. Вот о чем речь. Поэтому, поэтому такой разнообразный здесь рынок труда. Следующий вопрос. Почему у нас так не могут сделать? У нас это, я как понимаю, в странах СНГ. там, да? Знаешь, много можно рассуждать на эту тему, и на самом деле это тяжелый вопрос, почему так не могут сделать. Потому что это страны СНГ, потому что Польша это уже все-таки Европа, и Польша сейчас развивается, как я, уже, как я уже сказал, на фоне даже многих других стран Евросоюза. Ну, а у нас кризис жестко. У нас кризис ощущается гораздо более как-то жестко. И все эти санкции, которые были введены, все это все-таки бьет. Поэтому безработица ощущается гораздо более жестко. Санкции были введены, конечно же, против России. Но я считаю, это влияет и на все остальные страны. И, пожалуй, это одна из причин того, что у нас так не могут сделать. Потому что Кто к нам приедет зарабатывать, работать за три копейки? Допустим, здесь я зарабатываю в месяц около 700 евро, а в Беларуси тоже я около 150-200 евро зарабатывал. Ну, кто поедет на заработки за 200 евро, допустим, в Беларусь там или в Украину, я знаю, что там примерно такие же зарплаты, там 120-150 евро. Ну, ну, кто поедет? Очень тяжелая экономическая ситуация в странах постсоветского пространства. Кризис там ощущается особенно жестко и поэтому никто не поедет понимаете на заработки когда такая ситуация там в какую-то беларусь или в украину в польше конечно же ситуация совсем иная и мы можем только догадываться почему так я уже сказал, я уже привел пару примеров почему так может быть польша растет Польша растет, это факт, польская экономика идет в гору. Почему так? Ну, 100% кому-то из тех, кто управляют нашим миром, это выгодно просто-напросто. Поэтому так происходит. Идем дальше. Опять же, гупик шов. Я не пойму, почему столько требуется людей. Поляки не хотят за эти деньги работать и просто уезжают в другие страны, где больше платят. Да, столько делается, требуется людей на работу, потому что очень много поляков уезжает. Это первый фактор. И нужны, соответственно, на их рабочие места люди. И второй фактор, опять же, то, что польская экономика растет, развивается... Растут заводы, фабрики, появляются, открываются новые фирмы строительные и так далее. И все расширяется, и, соответственно, появляются еще новые рабочие места. И, ну вот, и Гупик Шов уже в конце <соспорядок> делает сам вывод такой и с вопросом. И тем самым правительство Польши делают условия, чтобы заменить рабочих, ну, польских, на других работников из других стран. Получается так. Да, делаются все условия для этого, чтобы заменить просто поляков на других рабочих, то есть которые согласны работать, сделать такую же работу, только и в еще больших объемах и за еще гораздо меньшие деньги, чем согласились бы делать это поляки. В принципе, если так рассмотреть эту ситуацию, <coughs> то Польша очень выигрывает здесь, потому что Столько дешевой рабочей силы привлекается, и ну это реально этот замут того стоит, я скажу так. В общем вывод можно сделать какой с этого всего. Вывод можно сделать такой, что одна из причин, почему замутилась вообще все это переселение народов, миграция рабочей силы, то есть поляков в Британию, украинцев в Польшу все это было замущено, на мой взгляд, в целях ну, развития поднятия экономики стран Европейского Союза а именно там Польши, Великобритании Германии, потому что много поляков тоже туда поехало Голландии, например ну и меньше других стран таким образом привлеклись люди из Украины и других стран СНГ в Польшу, которые согласились работать за более э, меньшие деньги э, на такой же работе, как работали поляльки, поляки. Причем делают эту работу не хуже, а может еще и в более больших объемах, но за еще меньшие деньги. Таким образом, все остались в плюсе. И те страны, куда поехали поляки, потому что э, те страны получили новую рабочую силу, ну и Польша, как я уже сказал, получила дешевую рабочую силу в виде мигрантов из стран СНГ. Надеюсь, я ответил на твои вопросы Гупикышов.